Mm -hmm. Но оно очень умеет раздуваться, то есть те моменты, когда мне надо сказать, что взять денег, или начать mm -hmm. работать, или сказать, что я хочу денег, оно так mm -hmm. раздувается и сразу же и на плечи, и на все такое вот, и прям хорошо. Но оно защищает, словно, mm -hmm. от нападок, от разводки, то есть все mm -hmm. было хорошо, а тут происходит что-то непонятное, mm -hmm. и Скажи, Конечно. чего не хватает этой девочки маленькой, там и тогда, какого чувства? А, ей не хватает понимания того, что она все это сейчас проходит, чтобы выйти на новую, на новую как бы, в другую жизнь. А -а -а. Что это не конец, а Сегодня начало. Сегодня ты вернулась к ней, к этой девочке, для того, чтобы помочь ей. Помочь ей перейти на этот новый уровень, понять, понять то, что это не конец, это наоборот начало чего-то нового, светлого. И твоя задача сейчас, чтобы ей стало хорошо, стало приятно. Лучше. Даже если страшно, то ты все. Да, страшно, но я смело, я иду дальше, я пробиваю. Потому что только ты сама определяешь, достойна ты этого сейчас или не достоин. И кто-то другой, а только ты. Ты сама Автор и режиссер всего, что с тобой происходит. А что, ой, меня сейчас. Как-то осудят, если я это возьму, это не мое. А? Лучше не буду это хотеть. Осудят. Ага. Где то чувство в теле? Ругают. Где то чувство в теле? Ну, вот что а я в этом чувствовал себя как говно. Как говно в палате? Да. Ну, вообще, да. Особенно себе нормальных людей. Как себя чувствуешь сейчас? вадушепленная, я прям чувствую, как у меня сразу же появляется такой шторм. Угу. Я его вот и, и держу человека прямо да, вот на этом уровне. Через воде, год как ты себя там чувствуешь с этим новым ощущением с этого? Как рыба в воде просто. Опять, твои глаза полностью полностью возвращаешься. Да уж мощно.